обозревать художественный фильм «Осенний марафон». А что природа делает без нас? Вопрос. Э, в самом начале... Стих Кому морей. тогда блистает снежный нас Вопрос. Кого пугает оголтелый гром? Вопрос. Кого кромешно угнетает туча? Вопрос. Зачем в воде качать пустой? Паром. И падает для чего? Везде. Падучи. Ну, наверное, не просто так это стихотворение здесь с самого начала, правда? Как вы считаете? Не просто так, в самом начале. Стихотворение автора сценария Александра Воло... Э -э -э Сейчас, как его? Да, Володин. Александр Володин. Целиком оно звучит следующим образом: А что природа делает без нас? Хороший вопрос, да? Это из той же серии, как хлопок одной ладонью или слышен ли звук упавшего в дерева в лесу, где никого нет? Что такое звук, да? А что природа делает без нас? Кому тогда блистает снежный нас Кого пугает оголтелый гром? кого кромешно угнетает туча кого кого кого кого угнетает туча зачем в воде качать пустую пару ну зачем и падать для чего звезде падучий. не для кого на всякий случай вода бесплотно по березам льется глухой овраг слепой водой залит в надежде только роща обернется. Он тут, как тут. Он. Он тут, как тут, о столбенев стоит. Ну пусть сидит, пьет водку и смеется. Пусть пьет и смеется. И роща сразу примет должный вид. Осмысленно замельтешились сосны, и лопухи, как никогда, серьезны, вокруг него. Расположился космос. Над ним звезда падающая летит. Понятно, да? Про что в стихотворении? Не про природу, которая осмысляет человек а про это, именно этого человека. Человек, это звучит гордо. Это вершина природы. Вершина всего, который... И может осмыслить и космос, и падучую звезду, и все эти рощи, березы, паромы, понимаешь. Именно он может услышать звук падающего дерева в лесу, если он там будет. То есть фильм про человека. С самого начала режиссер недвусмысленно дает понять фильм о человеке с большой буквы, вокруг которого вращается космос, и о его злоключениях. Пьеса называлась. Похождение плута или что-то такое. Потом переименовали, потому что фильм оказался больше, чем Похождение плута. Понимаешь? Горестная жизнь. Горестная жизнь плута. То, что она горестная, это понятно, да. Это не поспоришь. А вот плут ли он? Странный такой плут получился. Да, и потому, конечно, переименование фильма это достаточно закономерная вещь. Разбираем то, что видим, то, что слышим. Не забываем, что реальное, символическая и воображаемое символическое основное то, на что воздействует кинематограф. Не для кого. На всякий случай. Что? Что? Стихи. Искусство очень сильно имеет воздействие на людей, тем более на женщин. Видно, что машинистка, печатающая этот текст под диктовку, очень сильно возбуждена. Да, это, это так, настоящее большое искусство, оно проникает в душу насквозь. вот И здесь видно, женщина не может сдерживать эмоций, перепол... они ее переполняют, она вскакивает. И что же дальше? Обнимается. Как бы я хотела, чтобы у нас был ребенок. А <свят> своем обнимается, значит, с главным героем, ну, с декларатором, значит, произведения. Вот он ее впечатлил стихами пронзительными, да. Она возбуждена, льнет к нему. Открывает душу свое сокровенное женское желание. Видно, что они близки, понятно. Она не просто секретарша. Зачем? Он был бы такой же талантливый, как и ты. Талантливый не я, это они. А я только перевожу. Соскакивает. Пытается соскочить с важной темы, которую она ему навязывает. Там лантливый не я, но переводчик. Это они. Ну, писатели, там, поэты. Я только перевожу. Вот. Ему не удается соскочить. Ой, он бы тебя так любил. Мы бы тебя вместе ждали. Понимаешь, обещает. Обещает что и любовь будет и вы вместе ждали как будет все хорошо прекрасно замечательно лучше чем сейчас обещания обещания но наш герой а ты же знаешь я свою жизнь переменить уже не могу дальше идет чудесная музыка авторская за которую тут могут конечно предъявить вот то есть понятно любовь неземная а к мужчине с прошлым который переменить жизнь свою не может то есть он женат скорее всего да понятно дальше по ходу пьесы он женат вот и скорее всего это не первый случай когда она значит ему рассказывает да как бы было бы нас хорошо если б вот решился там на что-то Да как бы все было замечательно и прекрасно и чудесно ну что же ты тормозишь хороняка значит не смешная комедия то есть на самом деле нихера это комедия потому что финал там у меня есть обзор двухгодичной давности на этот фильм в котором у меня несколько так сказать оптимистическое взгляд на финал фильма последнюю субботу когда я переводил его Переводил его, смотрел в очередной раз. Я понял, что это была ошибка, что финал там у весьма трагический, драматический, вот совсем не оптимистический, никакая нахер это, конечно, не комедия. Там есть смешные моменты, да, но не только вот печальная комедия. Это не комедия, это драма, можно сказать трагедия жизни. Название, да, осенний марафон. Ну, понятно, что осень имеется в виду. Осень жизни. Осень жизни немолодого человека. А почему же марафон? Не только потому, что они там будут, значит, заниматься спортом со своим товарищем. Не забываем, что марафон. Чем закончился марафон первый? Аутентичный. Смертью главного участника. 42 километра, 195 метров. И в конце этого марафона человек умирает. Сообщив радостную весь о победе Афин перед над персами, гонец падает замертво. Да? Осенний марафон к могиле, скажем так. Печальная комедия. Понятно, что это не комедия, да? Достаточно интересное, резное пионино, шкаф, обои, картина. Сидит человек в спортивном костюме. Курит звенит будильник редкие кстати часы по тем временам 79 год часы механические часы с будильником это не просто пафос и там как бы вещь ради вещи это, он постоянно весь фильм ими пользуется. они ему нужны человек организованный хочет чтобы все было по часам чтобы не опоздать никого не подвести то есть видно что не шалтай болдай характеризует человека курит беломор несмотря на то что паркет все дела ну обстановка книги старинные здесь не нищенская такая неубогая алкашеская обстановка беломор понятно что курит давно с детства со студенчества наверное, из школы там что подешевле беломор еще чем отличается без фильтра и такой ядреный то есть пробирает то есть чтобы взбодриться беломор самое оно то есть привычка молодости детства с юности студенческой беломор радости нет звонок в дверь радости нет даже покурить спокойно не дают дежурная улыбка натянутая только что он был страдальцем неимоверным ну как говорится твои проблемы никого не интересуют. то есть вот тоже за что вот иностранцев пеняют постоянно эти резиновые американские улыбки неестественные понимаешь твоя естественная кислая рожа тоже никакой радости для окружающих не представляет тем более тебе пришли в гости как говорится гость в дом бог в дом да есть такое и тут человек как бы преображается тем более что в дальнейшем понимаешь что это он иностранец а у них там так принято не надо позориться перед интуристом да вот. я тоже могу изображать радость как и они там на западе мы тоже не лыком шиты кислая рожа никого не радует да тем более он заходит улыбаясь кстати про этого иностранца типа фргшный немец там снялся в советском фильме в 1979 году они его режиссер георгий донелли хотел снимать именно его что то там через КГБ, через МИД они пытались достать согласие на то, чтобы его снимать. Согласие не дали, потому что никто не хотел этого как бы брать на себя ответственность. На самом деле, нахер никому ничего не надо было. Это сейчас такое впечатление, знаешь, как вот оппозиция эти рассказывают про сейчас, про 100, э, путинскую Россию, значит, так все, всех винтят. Что-то вроде того было и в 79-м. Да, было, значит, там пафосное индувание, щек, КГБ, в каждый прослушивал звонок. При этом, при всем, Джана Стингер приехала и жила здесь годами. Вот такие вот интуристы тоже приезжали там по разным линиям культурным, там научным, и жили здесь. За ними не следили 24 на 7, понимаешь? Непонятно, что хорошо бы было, чтобы там. Какая-то администрация из гостиницы сообщала, куда пошел, с кем контакт. Ну, это все домыслы на самом деле никакого такого не было. Опять же, мы возвращаемся к фильму. Зачем? Режиссеру понравился именно этот интурист. Обычно в советских фильмах иностранцев играли пририбалты с этой физиономией, значит, англосаксонской. Здесь же, я считаю, и это все соотносится с финалом с последней финальной сценой, где у него там главная роль у этого интуриста, интуриста иностранца, именно из-за внешки, из-за фактуры, фактура, херувимчик, херувимчик, с кудряшечками, такой не от мира сего, вообще не от нашего мира, не от советского какой-то иностранец, не бум бум там, не в языке не шарит, не значит там в наших традициях. Не от мира сего, Херувим в последней сцене. У него роль. Как, это ради всего, ради вот этой последней сцены, он так, тут и задействован в этом фильме. Потому что финал считаю трагическим. Не оптимистическим, как в моем обзоре двух, двухлетней давности, а трагическим. То есть, скорее всего, это смерть автора смерть главного героя. Смерть автора и это тоже есть смерть автора когда режиссер автор теряется в произведении он создает более чем то что хотел хотя создавал практически автобиографию как и автор сценария по пьесе которая создана чуть ли не про себя писал. также и все участники фильма прекрасно понимали главного героя они были в этой ситуации между женой и любовницей. единственный кто на съемках не был в этой ситуации постоянно спрашивал режиссеру георгия донели мол а что что за бузыкин что за и проблема Говорит, ну как обычная мужская роль между двух огней. У басилашвили тогда не было того опыта. Потом, через несколько лет, он при встрече с донелли сказал: Да, теперь я понял. Теперь я понял, о чем мы снимали тот фильм. Вот. То есть, скорее всего, в последняя сцена, где появляется. Вот круг замкнулся. Фильм начинается с нашего ангелочка херувимчика Фильм заканчивается с ангелочком с Ферувимчиком, с ангелом-хранителем, в, в компании которого наш главный герой отправляется на тот свет. С галстуком в рубашке, в брюках и туфлях побежал марафон вечером при зажигающихся фонарях. Но это не марафон, это не пробежка, утренняя, там не утренняя. Это да, это и не побег за границу от всей этой радости любви значит и семейной жизни. Скорее всего, это конец, финал. Финал того марафона. И того самого первого марафона греческого 42 километра. И смерть. Здесь, да, 42 года или 48 и смерть. Понимаешь? Вот. На премьере, на международной премьере, значит, переводчица вскочила в конце фильма с криками Будьте вы прокляты! Обращалась она к режиссеру. То есть вся женская половина, значит, зрительниц прекрасно поняла, что режиссер не отхлестал его, не наказал его за вот это вот, что будет происходить в течение всего фильма. Хотя все к этому шло, все к этому шло, понимаешь? И начинается это до да, самого начала, с самой первой сцены, где человек, человек, переводчик, поэт, можно даже сказать, понимаешь, он чужие переводы облекает форму поэтическую, да, он является соавтором. Вокруг которого космос и звезда падучая. Кстати, падучая звезда это Люцифер, между прочим, да. И вот он вынужден жить в каком окружении? А вот мы сейчас в течение всего фильма увидим, в каком окружении приходится жить человеку, который не предназначен. Для которого все вот это мельтешение, блин, только в тягость, отвлекает его от главного. Так, заходит на страницу, улыбается, тот ему тоже улыбается, протягивает руку. Монинг! Монинг! moment, Доложу жене! Да, доложу жене! Комично звучит, но опять же, он и произносит комично. Доложусь! Типа, есть у меня начальство, и дома у меня есть начальство. Типа, ну, что-то делаю, да, можно как сказать. Сообщу, куда пошел, чтоб не волновалась. Понимаешь? чтобы быть хорошим парнем да что потом тебе не сказали а куда ты убежал я думала а, что ты ушел на работу а ты не ушел а ты пришел а ты оказывается на пробежку то есть там куча могло бы быть чтобы этого все не произошло человек прекрасно знает с кем имеет дело и поэтому э, сам себя определяет в роль доложусь жене потому что если не доложусь будет же хуже Вот, ладно но он повеселел все-таки в компании человека, который занимается тем же самым. Тоже такой же беревуч. То есть он сидел кислый, курил беломор, тут пришел, значит, друг. Хоть с утра пораньше, конечно, но все-таки не то, что сейчас будет. Обратите внимание. Берет папироску. Кстати, предъявляли ему там на киноклубе Сергея Махрова, мол, что за спортсмен такой, блин, куришь. Убирай либо курить, либо бегать. Вы знаете, я знаю много спортсменов. <с> да, всякие там качки из зала, которые тренируются, уступают и курят. То есть, <с> и много разных футболистов советских там было, которые тоже курили. Это им не мешало. Быть хорошими футболистами, кстати, да. То есть, такое вот. Что ж ты, блин, за спортсмен? Да не спортсмен, он. Он хороший друг для этого иностранца. Кто-то его пригласил, может, побегаем. Я вот, допустим, в Дании постоянно говорит: ну можно. Чтобы убежать от вот этого, что сейчас будет. Обратим внимание. Нина, <связываем> мы побежали. Господи, я бы еще час могла спать. Опа! То есть хотел как лучше, получилось, как всегда, да? Казалось бы, здесь можно поступить вот в этой ситуации. Сказать: ну бегите, бегите, да. Хорошо, удачной тренировки. Можешь было по-человечески на вот Ты же все равно дальше ляжешь и будешь спать никуда. Час. В общем-то, да, можно дальше спать. А кто тебе мешает дальше спать? Спи дальше. Вот. То есть можно было по-человечески отнестись, вместо этого разбудил не свет, не заря, час могла спать. То есть мы видим, да, вот ту жизнь, которую говорит, любовница, не могу изменить. Вот она, вот она начинает обретать контуры, потому что любящая жена, женщина, да, но ну не будет ему в упрек ставить, что разбудил. Он разбудил не просто так, не просто так, не просто так гремел там кастрюлями на кухне или еще что-то. Предупредил. Нужно ли это было? Ну, мне кажется, ему виднее. там с нашей стороны, как зритель, нафига? Ты ее действительно разбудил, могла бы спать. А возможно, у него свои резоны. прекрасно понимаю, лучше сейчас она пробурчит, что, мол, блин, разбудил, могла бы сейчас спать, чем потом бы весь день поносила мозг. Куда вы ушли, куда вы убежали? Я просыпаюсь. Тебя нет, где ты? Что ты? знаешь, там возможны варианты. И он выбирает. Максимально благоприятный, а вот ее ответ максимально токсичный. Бурчит недовольна. А могла ответить по-человечески. Могла. Но вообще ничего не сказать, не придт бухнуться а и дальше спать. Нет. Побурчать она случай не упустит. То есть маленькая такая зарисовочка, буквально несколько минут, и уже видно, что за климат в семье в отношениях дальше значит мы видим как они бегут комично задирая вверх колени он в туфлях вообще по моему тут в кроссовках и не видно непонятно оглядывается по сторонам то есть видно что нихера не спортсмен чисто за компанию комично смешно ну, элементы смешного там же комедии написали должны быть элементы смешного значит наш вот это да, секретарша, она подрабатывает ну, на дому. Там первая сцена у нее в квартире, а здесь она на работе. То есть это машинистка. Скорее всего, они так и познакомились вот с этой с любовью всей его жизни. Просто ему нужно было перепечатать. Вот. и она его набросила. Да, не упустила такой возможности видно что нам на лет на 10 20 а он не прикаян. да ну там вы поняли что за семья что за климат это видно такая деловая знает чего хочет Алло. жена алё алё алё с таким выражением лица, с таких интонацией. То есть это уже догадость, что звонит, как бы, да? Ну что, там молчите и дышите? Хоть бы милокнули. Опять же, не факт, что это любовница, понимаешь? Может какие-нибудь Воздыхательницы, он же еще преподает, да? Ну, мы вначале не знаем, мы просто смотрим. И тут видно, что жена негодует дальше, продолжает свою. Амплуа недовольный, ворчащий. Но надо изображать. В следующий раз бери трубку сам. В следующий раз бери трубку трубку сам. Мол, типа тебе звонили. Я все про тебя знаю. Ну, бери сам, них. А, он бы и сам взял. Че, что вскочил это? Попробуйте вот это бил. Да, Спасибо. при этом я тю тю тю, -тю с чужими людьми, с чужими вы? людьми я тю -тю, тю тю тю а вот с родным близким мужем, да что? <говорит> <говорит> для чего нужен муж? Это такой человек, с которого можно делать, с которым можно делать все, чего нельзя сделать с чужими, с другими, с посторонними. Это твой личный собственный такой мальчик для битья, который во всем виноват. Во-первых, ему лучшие годы, и вообще он ее довел, и все такое прочее по списку, понимаешь? Да, хорошо, когда есть такой. И лишаться такого, это, блин, прыжок в неизвестность. Что она и не собирается делать, как мы увидим в дальнейшем. Называется? Так. Хворост. Обхаживают Хворост. иностранца. Очень вкусно. Нина, прекрасная кулинарка. Набегайся, дорогой. Опять вызверилась. Человек хочет по-хорошему. По Спасибо, дорогая, все очень вкусно. Нина прекрасная кулинарка. Тут же э, наступает на горло его песни. Не напрягайся, дорогой. То есть она уже определила, что он напрягается, э, говорит неправду или что. А может действительно прекрасная кулинарка. И он оценил ее и хочет сделать ей комплимент. Нет. Нахер не нужны твои комплименты, ты нужен для другого, чтобы быть виноватым. Понимаешь? Прости. То есть опять токсичность. Злокачественные отношения, отнош... отнош... вот с такой вот улыбочкой. Ну понятно, что улыбочка это для гостя, для чужих. Видите, очень тихо плохо понимаю. А это я ему. Это на мне. Вилл, рассудите, почему если А это я ему... А это она мне. Да. Только мужу и близкому человеку можно такое говорить, так с ним поступать. -то где -то, и она прекрасно знает разницу между тем, что можно говорить человеку и чужому, что ему нельзя говорить, и что можно делать вот с этим, с этим вот несчастным. Чит, дышит то это значит что звонят именно мне? Простите, как? Но я говорю, почему, если кто-то где-то? Может быть, мы без Билла разберемся. Простите. Может без Билла разберемся. Постоянно одергивает. Ну, вы видите, да? Симптомы счастливой семейной жизни. Я не понимаю. Это на мне. А это я ему. <свят> это я ему мозг выношу. Это она мне мозг выносит. Как бы. <свят> Хорошо, что он ничего не Это все он прекрасно понимает. Иди к телефону. С каменной мордой. Слушай вас. Сейчас меня разбудил твой алла. И... Еще один персонаж. Третий женский персонаж. Ни с того, ни с сего э -э Такой переговорщик, такое переговорное звено передает информацию от аллы. Потому что алла не решилась, так сказать, как ни в чем не бывало сказать. Пожалуйста, видите, пожалуйста, Андрей Павлович, он тут у меня рукопись оставил. Да. Я машинистка, она машинистка, услугами которой он пользуется по перепечатыванию текстов для работы. Просила тебя передать, чтобы ты срочно позвонил. Ты мне там какую-то рукопись оставил. К сожалению, сейчас никак не смогу. Очень загружен работой. Он тоже слегка тупит. Мог бы сказать, да-да-да, рукопись, хорошо, зайду, заберу. Если действительно по работе. Ясно. Нинг там... Как загнанный заяц. Он загнан был и в первой сцене, когда из него там пытались сделать отца. Вроде отбился. Здесь, значит, за столом пожрать спокойно не дают. Жена, значит, это крокодила из себя изобразила. Э, крокодила включила, да. Тут еще какая-то третья морда его рядом. напрягает. Ладно, я сама с ней поговорю. Вот этого не надо. То есть э, в этот блин треугольник влезает еще четвертый человек, понимаешь? Типа э, я сейчас все, я сейчас вам помогу, надо. чем закончится помощь, ну вы понимаете, да, уже можно не, не... Надо, О, надо, надо, Федя, надо, понимаешь, уже за него все решили. <звы> да, он понял труба дело. Ему стало херово. Он недоволен. Верегин звонил из издательства. Торопит, торопит. Что, у вас здание? Тоже так? Тоже так, да. А <с тебе <с не показалось, что у него женский голос? У кого? У Верегина. Полился. Через секретаря звонил. Через секретаршу. Угу. Выгрудился. Нравится. Не на сама. Ус усложнял. Начал усложнять и запутался. Ну, в общем, Тыла. ясно, что он врать не умеет, но пытается. Очень вкусно. Это ее сповида. Нет, это варенье. <свят> не хватило надолго. Ее сахарности, сладостности э, не хватило надолго, и она уже понимает, <свят> уже даже Билу без всякой улыбки сообщает, что это варенье. Тупая, ты датская башка. Извините. Прин, принц датский. Нет мира сего. Так, уходит, да. Даже иностранцу ясно, что-то что, что -то не то. Андрей, она немножко сердится. Может быть, я лучше уйду? Или лучше остаюсь? Будет меньше скандал. Нет. Плохо себя чувствует. Насчет, плохо себя чувствует. Совершенно верно. Здоровым человеком она не выглядит. Психически здоровым человеком она и не выглядит. И, в общем-то, скорее всего, не является. И тут мы начинаем понимать, почему он не распрощается ни раз, ни навсегда. Не уйдет к этой алле, понимаешь, своей которая его любит, понимает его стихи, ценит и в восторге от его переводов. Он... Боится за свою жену, что она сделает нечто судорожное. Такое, что потом будет над ним висеть всю оставшуюся жизнь. понимаешь? Точно так же, как он из двух зол выбирает меньше. Доложиться жене, чтобы потом мозг не выедали. Пытаться скрыть, скрыть что-то от нее. Чтобы не случилось худшего, а оно в принципе там... Дальше будет показано недвусмысленно, когда когда недоумевают, почему же он тянет резинку. Между этими двумя огнями он. Там есть свои резоны. Они, режиссером показаны недвусмысленно. Давайте их смотреть внимательно. Плохо себя чувствует, да. До свидания, а, Вилл. До свидания. Попустила. Дальше вас будет развлекать Андрей. Я ухожу. А, разве... а вас и развлекать Нина, больше не буду. Если что-нибудь надо купить, ты скажи. У меня после семинара будет время. По хозяйству. После Семирана, я хороший муж, знаешь, хороший человек. Не надо меня демонизировать. Хе -хе -хе. Нужно, нужно тебя демонизировать. Вот. Итак, и, так, и сяк. Да. Купи цветы. Да. Секретарш. Опять ехидство и токсичность. Да. Ушла на работу. Андрей, может быть у вас тоже есть работа? Может быть, я отнимаю время? Ну что вы, что вы? Ничуть. Это его друган. Занимается тем же самым, что и он. Я прочитал. Это приятно. В принципе, все правильно. Но есть кое-какие нету. Помогает ему. Ну, вот здесь. Э, насколько я помню, у Достоевского э, сказано, за кого ты себя почитаешь, фриаты, этакая облизьяна зеленая. Облизьяна. У вот правильно. Грюнепе. Обезьяна. Грюнепе. А у него же облизьяна. Тут вспоминает сразу фильм "Исчезнувшая", когда они, значит, с Беном Африком говорят: "Мы никогда не станем такой парой, в которой им жены дрессируют своих мужей как обезьян". Да, да. А мужья боятся своих жен как этих, как полицейских. Да. Что такое семейная жизнь? Семейная жизнь это когда муж дрессируем им своей женой которая корчит из себя полицейского дежурного патруль дежурный гаишников да и это называется семья при этом при всем Доже, не спасибо. так что отдал там, денежку и уехал да нет музыки она и Кто? наш машинистка я сейчас перезвонила пыталась ей все объяснить причем очень деликатно а она послала очень меня... деликатно После твоих, надо, ясно, как ты делаешь все деликатно. А дальше. И тебе велела передать, чтоб ты больше не приходил. Что делать, а? Может, мне к ней подскочить? Ни в коем случае, вообще. Кто тебя просил вмешаться? Да, помогла, взяла, поссорила с любовницей. Ну, понятно, что, да? Одна корчится себя жертву, это корчит помощницу. Все еще еще делает хуже. В конце концов из него делают агрессора, злодея, злодея главный злодей фильма. Якобы вот наш главный герой Бузыкин. Бузыкин сделать из жертвы злодея – это основная цель агрессора. Помните, да? Треугольник Карпмана. Не путать с треугольником картмана Карпман, Бузыкин Значит, у нас что? У нас жертва. Жертва. Одновременно она и жертва. И же. Да. Они. О, они все там! Это, кстати, третья тоже станет жертвой. Значит, э, Алла. Алла у нас, да? Алла. Алла. Алла у нас жертва. В каком смысле? Ну, она им предлагает, значит, делать предложение, от которого невозможно отказаться, он отказывается. Да. Он, естественно, становится. Бузыкин у нас автоматически становится. Кем? Правильно! Агрессором. Агрессор, да. Тиранит жертву. аллу Значит, Нину. Нина, это жена. Ж, Ж, жена. Нина тоже жертва. Этот подонок ей изменяет. Кстати, там нет ни одной эротической сцены. Возможно, у них там и ничего и не было. Человеку хочется общения человеческого мужчине хочется. Дома у него нет такого, такой роскоши. Ему ее его имитирует любовница. Скорее всего, вот таким образом она и попала к нему нарушив его границы сергей махров на киноклубе предъявил будет вот, музыкину претензию какой Человек не может выстраивать границы друзья то что мы не видим этих границ это не значит что их нету скорее всего у него они шире чем у всех остальных у него мы и границы расположены дальше, чем личностное пространство, чем личность его самого, вокруг которого западные значит психологи и э, учат выстраивать границы. Не забываем, что это советский человек, э, Бузыкин. Да. Переводчик. У него границы расширены чуть ли не до Дании. Ему профессора из Дании приезжают. Он пускает в свои личные границы и профессора берла издание и любовницу пускает в свои границы он их настолько широко раскидывает что вот эти вот люди допустим как алла сосед да харитонов леонов он же тоже с ним в одних границах понимаешь? я хороший сосед да быть хорошим другом хорошим соседом понимаешь? хорошим собутыльником для чего люди пьют? Дальше будет показано, для чего фильм. Основной стержень нерв фильма не границы, а невозможность взаимопонимания. Он переводчик, у него больше общего с иностранцем, который не бом-бом слова не понимает. У него больше общего, чем с родной женой, которая спит у него под одним одеялом. Вот, понимаешь? Невозможно. К коммуникация, невозможность коммуникации. Вот главный нерв фильма, а не границы. Нет, это как бы одно из условий почему людей которых ты пустил внутрь своей границы перестают в какой-то момент тебя понимать почему это вдруг а все потому что он, он об окружающих о любовница жене и соседи думает точно так же как о себе что они такие же люди как он с ними можно говорить И он с ними разговаривает на одном языке, на русском, да, на русском, но говорят они по-разному, о разном. Когда он клянется, Леночкой клянусь. Там есть одна пронзительная сцена, когда он Леночкой клянусь, что у меня там все. Я твой. Делай со мной что хочешь. Я вернулся в семью. Она это слышит как: а -а -а Ах ты, подонок! Клянешься, Леночкой, когда они в воздухе лепит ему подщечину. Он подставился. Она ждала этого момента. Когда он подставит, когда он че, возьмет и признается, что у него там все. Значит, что-то было, и она начинает рыдать. Так она догадывалась: врет, не врет. А тут он сам признался, понимаешь. Хотя она его. Вот эта сцена в автобусе, где, где она его выводит на чистый разговор. Ой, мне было бы легче, если бы ты сказал правду. А то мне так плохо, так плохо. Вот думаю, сейчас соврет, сейчас соврет. Она хочет, чтобы он ей врал, понимаешь? Она хочет. И тут он. Говорит, правду у меня там все. И у нее слезы. Ну, в общем, его песенка спета, на самом деле. Песенка спета, она лупит ему пощечь, потому что на разных языках люди говорят. Он кленет Леночкой, чтобы показать, что. Все, я с тобой. А ей похеру, она лепит по щечну, подставился посмел, подонок Леночкой. А перед этим еще она. Как говорится, ну давай, ну скажи правду. Ну зачем ты врешь? Хватит врать, да, вот сейчас соврет, сейчас соврет. И тут он говорит правду про вытрезвитель. И что она слышит в этой правде? Она в этой правде, в самой правдивой правде истории про вытрезвитель слышит вранье. Ей хочется слышать вранье, понимаешь? Основной фильм смысла э, с, фильм смысла, да, фильм смысла и смысл фильма в том, что человек общается с хвостатыми существами для которых токсичность завиновачивание основной смысл взаимодействия для него Хартия переводчиков гласит что наша деятельность должна соединять народы а ваша деятельность будет разъединять Помните, как у студента отчитывает здесь у него в семье что-то вроде того он хочет соединения, общение Долж, должно привести к соединению вместо этого чем больше он общается чем больше он оправдывается чем больше он пытается наладить эти отношения коммуникацию тем хуже становится потому что там на том конце твоя коммуникация твоя правда никому не нужна потому что ты взаимодействуешь с кем обратите внимание вот эта жертва жертва когда она корчит ну хорошо субъект корчащие из себя жертву таким образом привлекает к себе спасителя то есть казалось бы бузыкин пузыки он должен стать спасителем и он спасает эти все жертвы свою нину спасает от прыжка с балкона вот эта куртка которая полетит до дальше это же на самом деле либо она понимаешь либо она либо он либо его вещи как вот женщина выбрасывают вещи Своих мужей. Вот, Но, кстати, пришел, когда пианино-то грохнула, она говорит: Андрей! Он поворачивается, она на балконе, между прочим, стоит среди белых занавесок. Угу. То есть хер знает. А высокий этаж, между прочим. То есть они его сантажируют самоубийством, суицидом. И любовница ему говорит в предпоследней сцене, когда последний где они встречались. Ой, уйди, Андрюша! Ой, я в окно выпрыгнула она там! И это вот подруга детства, блин, третья, Варвара. Ой, все, тогда я погибла, пускаю пузыри, говорит она, в городе на Неве, где полно каналов, там, воды открытой. Пускаю пузыри. И он с любовницей в кино, блин, сидит и ест мороженое и думает, блин, как она там, на что она там живет. Хороший вопрос задавали у махрован на киноклубе. Есть ли у Андрея Палчи эмпатия? Друзья, почему вы невнимательно смотрите фильмы? В них все есть. Все. В фильме все есть. И про Будзыкина, и про эти так называемые отношения. Вообще очень странно, как киноклуб Махров превратился из антисоветского русофобский в мизондрический, какой-то феминистический. Все те претензии, которые фемки обычно предъявляют мужчинам, там вот их звиновачивают, дегуманизируют. Все потом почему-то озвучиваются, как ни в чем не бывало, как претензии к Бузыкину. Ребят, понятно, что он, у него действия его, конечно, странные. Так, может, давайте найдем им осмысленное оправдание причину, а не будем его виноватить, что он там ведет себя как школьник, как плохой профессионал. Нельзя ему доверить ничего. Не-не-не, человек, у которого будильник. На, на, на руке, понимаешь, который пытается все успеть. Это хороший организатор, который взял переводить два абзаца и начал сначала, потому что видит, что нарушается хартия переводчиков. Вот здесь его вот этот варвара нарушает, он не может позволить, чтобы на его глазах нарушалась хартия переводчиков. Это настолько ответственный человек. Понимаешь? И он начал переводить. сначала Так говорит, мне, мне подойдет. А мне подойдет, а ему не подойдет. А он сделает как надо даже в ущерб себе но не в ущерб делу значит смотрите жертва ну так мид когда вы видите жертву это не значит что она жертва она сигнализирует окружающим изображая себя жертву ищет спасителя который должен прийти спасти но его спасение будет восприняты жертвой как как агрессия ты тебя никто не просил кто тебя просил переводить с самого начала кричит ему варвара Понимаешь? кто тебя просил то есть жертва из спасителя делает агрессора понимаешь она не хочет что спасать не очень-то и надо было никто тебя не спросил больно нужно никто никогда не отцы как говорится это, делай доброе дело и бросай его в воду Инкогнита, чтобы, знаешь, почему? Не для того, чтобы не возгордиться, а чтобы не огрести по полной программе от вот этих спасаемых. Да, да. Вот такова правда жизни, понимаешь? Инкогнита. Никто тебе не позволит, и не простит. Добрых дел. Значит, жертва становится агрессором по отношению к спасителю. Понимаешь? наезжает на него и он вынужден защищаться тоже уже он жертва уже он становится жертвой отгребая от так от прежней жертвы своей и чтобы защититься дает отпор превращаясь в агрессора а жертвы жертве это и надо ах вот ты какой ну все ясно с тобой леночкой клянешься ах ты подонок ах ты мерзает пошел к черту то есть на самом деле если вы видите кто-то изображает из себя жертву скорее всего это агрессор который хочет вас привлечь под, в виде спасителя что потом сделать из вас агрессора остерегайтесь таких ситуаций что мы в принципе наблюдаем в фильме на протяжении почти всего фильма происходит это правильная печать и вот он как обезьяна в цирке мечется между трех огней, женой, любовницей и вот этой помощницей, которая потом еще его будет виноватить всю дорогу. Не берет рук. Пора, пора. Простите, тебе но мне пора в институт. Андрей, я вас отпускаю, да. Только у меня есть еще один маленький вопрос. Пожалуйста. Сейчас найду. Не может отказать. Хороший друг. Потому что они с ним, с иностранцем, в одних границах. Без 20-12. Это по поводу советских рабов. Без 20-12 он на работу является в институт. В редакцию. В институт, да, он преподает. Советские рабы, посмотри, как 12 на работу. Ну, бегом, конечно же. Все бегом. Это же марафон у него. По жизни. Марафон. Хочет позвонить? Автоматы заняты и стоят, люди ждут, очередь. Ладно, некогда. Можно было позвонить с работы, но там же будут уши греть. Так, бегом-бегом. Марафонец. Седой. Надо все успеть. встречу идет персонаж. Ясно, хочет избежать встречи с ним. Так, тут будет пояснять, почему. Привет. Привет. Что там? Шершавников. Шершавников. Ну и что? Чего прячешься? Не хочу подавать руки этой скотине. Скотина. Почему? Ты что не знаешь, что вчера на совете сделал? Нет. Он Ключанского завалил, Семенова протолкнул, и тем самым Ефимов станет зам кафедры. Добрый день, Владимир Николаевич. Привет. То есть интриги, интриги на работе и все эти вполне понятные скатологические интриги в обезьянных коллективах. Да, да, да, в обезьянных. Э, для кого-то норма, для кого-то естественная среда. Для нашего героя это недопустимо. И кто ими занимается, тот скотина. Отношение такое. Но, к сожалению, субординация Слушай, ты... и, опять же, хартия переводчиков. Может быть, природная воспитанность не дает ему право в лицо сказать. И приходится. Я этого не видел? Нет, не видел. Приходится. Здорово, Бузыкин! А? Изображать. Как же, если появится, скажешь, чтобы зашел. Хорошо. Не хотел, навязали за рукопожатие. Кто-то скажет, нервная чему Он так вот, видишь, брови поднимает, мол, видишь, что. Слабохарактер. Ну, понимаешь, чужую беду руками разведу. Мы же не знаем, какие там, если там такие вот терки, да. Это ж серпентарий. Да, один подсиживает друг, а другого. То да все, пятое, десятое. Открыто конфликтовать, скорее всего, нельзя. И сейчас предъявлять нашему герою. Ах ты, чмо чего ж ты там с открытым забралом не вступил, значит, в бой с этим. Ну, видно, что это какой-то пафосный типок, да? Такой, да. И открыто с ним, открыто конфликтовать. Может быть, себе дороже, но свое отношение, допустим, третьему человеку. Он чё, честно высказал. Это общий коллега вот тут с бородой. Да, и он так сказал, так отозвался о нем. Да, скотина. Если устраиваешь на советах, значит заваливание одного, протаскивание другого, да, вот такое отношение у меня к тебе, вот. Обстоятельства. Обстоятельства. Алло. Аллу позовите, а ее нету, ее домой отпустили. Почему? Сердце заболело. Советских рабов с работы отпускали среди бела дня. Как вам такое русофобы антисоветчики, а? Кстати, насчет интерьера, там предъявляли, что интерьер убоги советский. Вот у него квартира, ну в принципе достаточно нормально, такая интересная даже, пианино резное Вот квартиру вот этой Алл снимали в павильоне Мостфильма. Специально стилизовали под общ... под коммуналку. Там же будет сосед который вмешивается выход на шашни на правах заместителя отца, ну что, то есть там такой образ коммуналки, это не типичная советская квартира. ну конец, кто хочет докопаться всякие эти советские морды, те докопаются чего угодно. Вот. у него свой ключ свой ключ, да, чтобы не беспокоить соседей. Опять же, интересная планировка такая, видите, ступеньки вниз, то есть большая квартира для двух человек, да, коммунальная. Да. Сердце заболело и побежал. Точнее, ему сказали, что заболело. Что с тобой? Что случилось? Батарея вот здесь возле двери. Так надо врача вызвать. Он уже был сказал Он сказал что нужно полежать ты виноват андрюша довел меня я при смерти сердце колет Понимаешь? вот этот страх оказаться виноватым в смерти другого человека это большой груз на всю оставшуюся жизнь не хочется Ложись. я и лежу. Ну ж, большое вам спасибо за интересный рассказ о наших что она тебе наговорила типа валеночки такие тогда была моде вот это, это деревенщики литература проза деревенская, шукшин вышивки там валеночки то есть это не признак блин какой-то такое убогость это такая мода 79 года красивое кресло всякие да шкуры неубитых единорогов сейчас конечно выглядит это странно ну, в общем-то, одинокая секретарша, не секретарша, она машинистка. Интерьер у нее, в принципе, достаточно сносный для обычной машинистки, у которых ставка какая, ну там не профессорская, не преподавательская. Но она сказала, что у вас очень. Изображает из себя же жертв... изображая жертву, даже кино такое было. Значит, сидит, поджав ноги, такая несчастная, всеми забытая, брошенная сама спровоцировала конфликт, наверняка бы он увидел, что рукописи нет, и пришел бы, нет, надо с утра пораньше позвонить домой, пока жена дома, пыхтеть посопеть в трубку, накрутить ее, чтобы она потом вызверилась на него, подключить третью вот эту варвару, она же сама ей позвонила, и сказала, передай ему, чтобы больше не приходил. На самом деле вот эта жертва, так называемая жертва наш изображает жертву инициируя спасителя чтобы он забегал как вож на гребешке понимаешь? Ну, вот, заметался потерял покой так ему вроде хорошо спокойно патроны подает впечатлена его стихами Чего еще надо по-человечески типа относится не то что это выбора дома нет братан за это ты расплатишь что вы живете, душа в душу 150 лет. ты очень боишься ее потревожить или огорчить. Да он не боится ее потревожить или огорчить. Он боится, что она из окна выпрыгнет. Она человек нездоровый, он так же также иностранцу и сказал. плохо себя чувствует. Крыша потекла на старости лет под климакс, понимаешь? Климатическое помешательство. Климатическое. Потревожить. Опять, да? Она его абьюзом и токсичными фразочками тиранит, при этом сама жена. Жертва, жертва мужа-изменщика. Как же так? От какой такой хорошей жизни он, значит, побежал по любовницам-то? Да даже не по любовницам, а к другим бабам, которые могут его обнять лишний раз. Не факт, что у них там, блин, вовсю, значит, комасутра. Нет. Возможно, ему хватало бы просто вот этих обнимашек при печатании чудесных его стихов. Знаешь, когда тебя. Счастье это когда тебя понимают. Возможно, ему вот это счастье и нужно было. И он, казалось бы, его нашел, но не все так просто. Ты понимаешь, я это сама все знаю, но это когда слышать от чужого человека. Нашла кого слушать, надо было трубку бросить это все. Это страшно, я и бросила. Летят утки. А она тебе изменяет. Опа! Она тебя изменяет? Странный вопрос. Вообще, любые вопросы любовниц по поводу женс очень странные. Как эти разницы? чего у нас там с ней? Нет, почему-то вот ей это интересно. Кто? Варвара? Кто? А, варвара. У него даже в мыслях нет, что разговор идет о жене. Что любовница может спрашивать у своего мужчины про жену. Понимаешь? Е твоя. Е твоя, Нина не на Варвара. Варвара. С кем там Варвара? можно менять? По-моему, нет. По нет. А что же она тебе тогда интересно? кое нитками пуговица пришила. А ну, он на пуде. Ну и что? Вот так. Вот так. Снимай-ка. Она тебя не любит. Да, но ну это, в общем-то, понятно. Но ну, уже даже всем видно, да, что она тебя не любит. Коричневыми нитками тебе даже пуговица пришивает. Ну, то, что она просто пришила, это уже кое-что. Потому что вот некоторым за 15 лет ни одной пуговицы вообще не пришли не пришили. И, в общем-то, да. Ну, в общем, это показатель, да? Если она патроны подает, то это, это пришивание ниток, пришивание пуговиц с нормальными нитками входит в это число. Это те же патроны. Что тебе не похеру, понимаешь? Себе ты пришила коричневыми нитками на черный плащ или там на серый пиджак. Ты себе пришила? Нет! А мужу можно. Да, конечно, блин! Пусть радуется, что грибочками его не притравили. <связанные> да, сейчас пришьют ему. А, черный плач да, коричневая нитки, черный плащ. <связанные> ну, ему как-то был похер, он же ходил не замечал, пока она не заметила. А тетки такие вещи видят, знаешь? Неглажные брюки, рубашка, пуговицы не теми цветами, все ясно. У мужчины нет жены, или она, он ему, ей нахер не нужен, <связавод> вот. Что в принципе одно и то же. Чик? Вот. Дела, дела. Так. Отрезала пуговицу и типа, а у тебя пора. Ну вот вали нахер тогда. То есть у него была пуговица коричневая, теперь у него нету. Домой пора. Да нет, мне вызательство. Единственное... То есть обнимашки, радость от переводов плавно переходит во что? В абьюз больше не появляйся, передает она через Варвару. Пуговицы свои коричневые сюда не носи, у тебя тут будильники звенят, да, все. Начинает показывать зубки, подаевавшего патрона еще буквально недавно. И вот он уже без пуговицы несется в редакцию. Не домой пора, в редакцию. Хорошо, Андрей Павлович. У мужчины, кроме дома, вообще у него на самом деле главное это то, чем он занимается. Переводы. Его дело. Понимаешь? Партия пере... Хартия переводчиков. А вот эти все отношения с бабами. Дома или на работе или. Это так. Абуза. Но он к этой абузе, к этому абьюзу а относится то точно так же серьезно, как к своей работе. И перевожу тщательно и, по... и правильно. И отношения с людьми выстраивать хочу также. Но здесь большая ошибка, основная, нашего героя. Что с людьми так отношения выстроить можно. Даже с да А вот с теми, кто пустил хвост, отрастил хвост и даже его не стесняется вот с ними ничего не получится. Вот фильм про это. О том, как человек как с человекообразными хвостатами пытается говорить по-людски на человеческом языке. Он же переводчик, он же как? Я, блин, с датчанином нашел общий язык, а с родной женой! И любимой женщины не могу. Да что ж такое? А вот так. Ты их считаешь просто он рад, он доволен, редактор его хвалит, он улыбается. Вот это его настоящую любка Не та такая вот натянутая при входе иностранцев в квартиру. Он знает, что работа хорошая, потому что он делал ее на совести. Он человек совестливый, да. Хороший труженик, работник, переводчик. Я рад. Вот. И он рад. А я не. Как порадовать человека? Похвалить его за хорошую работу. И похвалить и на словах, и рублем, и все такое прочее. Но редактор включает еще и политика. Спасибо. Потому что у него вот здесь, по-моему, Винстон. Или Мальборо, или Винстон. Если наш курит Беломор, то вот у начальника лежит что-то пафосное. И не спичка, а зажигалка. Это про советских рабов. Вот. Начальник врубает не, не просто переводчика и редактора, Нет. а еще и политика. Почему не пойдет? Этот Саймон на прошлой неделе с какой-то российской статьей выступил. Вся прогрессивная общественность возмущается, протестует. А что же мы будем рекламировать, переводить, а? То есть перевели произведение вот этого Саймона. Возможно, писатель там или, или поэт? да? То есть, а, а в свободное от этого дела, он что-то там выступил с российской статьей. И теперь ты смотри-ка. Конъюнктура-то изменилась, да? Есть непреходящие вещи, искусство, а есть политика. Она сегодня одна, за другая. Через неделю он выступит с хвалебной статьей и станет лучшим другом Советского Союза. А между этими всеми событиями политическими, редактором саймоном там российской статьей наш главный герой переводчик. Знаешь, он и в отношениях между двух, трех, четырех огней мечется, и на работе из него пытается сделать крайнего. Все. Слушай, работа и... твоя хорошая, но она не нужна сейчас. разбитая луна. В каком состоянии? В разбитом. То есть как в разбитом. Другую работу Постой, ему пытаются припомнить, мол, ты должен был сдать. Луна. Сегодня у нас какое? Завтра. Завтра. У тебя срок. Нет, это мне не успеть. Ну хорошо. Но он честно говорит, когда говорят, что он мямля, там, та, та, та, та, он говорит, нет, не успеть, не успеть. Но этот же тоже ему руки выкручивает. Ладно, давай 13. 13 успеш. 13 ⁇ крайний срок. То есть, если дни и Саймона, которого зарезали, который сам себя зарезал, точнее, зарезал и свое художественное творчество, и нашего переводчика, блин, придется что-то придумать до 13. -го. Выкрутили руки, короче. Постараюсь. Угу. Надо будет ночью посидеть. Угу посиди посиди посиди посиди чем по бабам бегать вот свод, В нашей а? возрасте. По, каким бабам? по каким бабам чё это ты мне тут предъявляешь чё за херню несешь ты главный редактор или кто Я тебя Саймона принес я чё должен за ним следить с какие он там толкает речи Да, разбитая луна Но ты мне не про ничего не говорил я делал работал саймона 13 посидишь посидишь ну что ж делать, Саймон меня подвел. Посижу, посижу. А бабы это мое, не лезь, а? Ленинград город маленький. Андрей Павлович. Ленинград город большой, второй по величине после Москвы. Это у вас переводческая это хартия? Переводческий вот этот вот между собой маленький. Это понятно. И все друг а, про друга. Тук тук тук тук тук тук. Кстати, не закончено. Возможно, они там поругались с этим главным редактором, и он проявил характер, показал его. Потому что в финале-то он отдает Ско Ско Скофилда. Скофилда. Когда он по телефону будет с этим главным редактором разговаривать и говорит, Скофилд мой на коленях. То есть это смысл... Его, ну, на коленях. Понимаешь? А, слабохарактерный Бузыкин на коленях... Нет, это, это он за себя на коленях. Понимаешь? За себя. А тот ему, ну ничего, ничего, подумаем, подумаем. И отдает этой Варваре потом. Потому что у нее хорошие переводы, которые он ей сделал. Даже лучше, чем у тебя, Бузыкин. Сам себя превзошел в ее лице. Э, да, перестарался. А может не может по-другому спустить рукава, даже не для себя. Знаешь, как говорят, сделай как для себя. Вот он делает как для себя. Как вы думаете, вот незрелый человек может так вот работать, жить, поступать? наоборот, наоборот, но ну, видится со стороны, да, да, как подросток там, т, т, т. Вот в этих тактичных деструктивных эм, отношениях да видится и выглядит именно так. Алло. Дисфункциональных. Да. Ниночка, это я. Я сегодня немножко задержусь. У нас тут оказывается кафедра. Слушай, это же неприлично. Тебя уже здесь два часа дожидаются. Ты обещал его повезти по местам Достоевского. А, черт, совсем из головы все совсем а ты где? Я сказал, на кафедре. Так по четвергам кафедра. Ну, приду домой, я все объясню. Ну ладно, тут уже стучат. Где стучат? На кафедре? Ну ладно, потом. Молодой человек. Я? Цветочки, позабыли. Молодой человек. Ну его вот так, 45 да где-то. Ну бегает. Цветочки. Полидол. Карвалол. Ну. А я побежал, мне там Ханс нас ждет. Побегается. А Обещал. Обещал. А, скажи, неудобно же. Мне там второй час да человек. Я быстро. А ты пока поешь. Все как хорошо. Ты и поешь, и будет пришью. А чем заканчивается? А закончится тем, что он не придет ночевать. Знаешь, как затаскивает. Как жертва. Как жертва. Так называемого спасителя. Как она его делает агрессором по отношению к своей жене? Подлец, который ты изменяешь. А да святая женщина. <свят> вот так вот. Потому что она проникла в границы. Говорят: у Бузыкина нет границ. Все у него есть. Он подумал, что это такие же люди, как он, их и бил издание. Такие же люди. Что их можно пустить в свои границы. И вот зайдя в эти границы, его любовница делает с его жизни что, решит то. Мало того, что у него жена этим занималась всю дорогу в последнее время, что его, кстати, вывела из себя, и он пустился. Увидел отношения хорошие от э, э, машинистки и поверил. Поверил. В очередной раз. Очередной тетке поверил. Уже сам не рад, судя по всему. Это ну, человек не глупый. Он видит, к чему все это идет. Ну, зачем вставала? ты же голодный. 78-й год э, висит 79-го фильм 81-м январе был, этот как его, премьера. Ну, иногда некоторые. У меня он висит календарь 208, что ли, года. Просто картинка вверху красивая, возможно. Смотрит. Смотрит. Попался. Попался, сиди, сиди, прикармливает. Возможно, буквально недавно только печатали, и она обнималась с ним. Уже она шьет ему пуговицу и кормит из рук. И она довольна. Все идет по плану. Андрюша. Демка, да? Демка полным ходом, Андрюша. А дочка на кого похожа? Вот это называется э, про личную жизнь когда вдруг начинают интересоваться вашей личной жизнью как жена а потом глубже и дети если жена это так родство, родство такое ситуативное то дети да это уже на 50 процентов ты да как бы ты в микро в микро в микро в микро в микро размере, да? Вот. И тут она интересуется сначала женой, она тебя не изменяет, потом детьми, на кого похожа. Кстати, опять созвучно с изменой жены. Внушается мысль о том, что, возможно, твоя жена не совсем дочка-то от нее, точнее, от тебя, а, а вдруг, может быть, тем более она такая скотина, смотри, как себя ведет сейчас, да? -ху -ху -ху. Андрюша, Андрюша, подумай, на кого похожа твоя дочка. На нее. Не Ни на кого. Бросил институт. А дочка своеобразная тоже, бросила институт. Дом не появляется. Муж у нее какой-то бормот. Бросила институт, но замуж успела выйти. А муж у нее бормот. Пытаюсь с ним наладить контакт. Андрей павлович пытается наладить даже с ним контакт, несмотря на то, что он обормот Понимаешь? Он не говорит ему в глаза. Ты свинья, как вот этому своему на работе-то. И обормоту мужу жены. Не говори, что ты обормот. Попытается налайнт контакт по-человечески. Ты тоже уже, ты обормот, ты тоже уже в моих границах. Ты муж моей дочери. Налаживаю контакт. Да. Так поступают люди. Ничего не получается. Ну, ничего не получается, не все. И хотят этого контакта и воспринимают человеческое отношение вежливость воспринимают как слабость